Сорт томата Мидас, вот такой вот оранжевого цвета томат. Растет он в кисти по несколько плодов, они а не перцевидной формы томаты. Это среднеранний срок, срок его созревания 90-100 дней. Очень супер урожайный, я очень люблю этот сорт в любой год, хоть в дождливый, хоть в засушливый. С этим сортом всегда будете с томатами. Высота куста может достигать до метра восьмидесяти. Требует формировки куст. Я веду его в два стебля. И удаляю пасынки. Очень устойчив к заболеваниям. Практически ничем не болеет. Плоды долго хранятся. Плоды у этого сорта довольно крупные. Вот так выглядит кисточка в моей ладони. Плоды у сорта Мидас вот такой вот перцевидной формы. Очень плотные, оранжевого цвета. По весу сейчас посмотрим, взвесим. Этот томат весит 55 грамм. Но вообще плоды могут достигать до 100-100 грамм. Сейчас посмотрим его в разрезе. Вот такой вот сочный, мясистый. Очень сладкий на вкус этот томат. Этот сорт отлично подходит для засолки, для консервирования, маринования. Плоды в банках не растрескиваются. Повышенное содержание сахара у этих томатов получается очень замечательный засолочный вариант. И если вы хотите быть всегда с большим урожаем, то советую выращивать сорт мидас. Урожай просто неимоверный. Плодов большое-большое количество.